Мы вместе строим город и добываем нефть. Вместе печем хлеб и воспитываем детей. Вместе идем в бессмертном полку и отмечаем праздники. Вместе любуемся закатами и строим планы на будущее. Вместе, потому что мы семья. Вместе, потому что мы вартовчане.